Привет! Уж слишком много мифов стало вокруг Чат ChatGPT. Давайте вместе и проверим, и развенчаем их. И начнем со служебной директивы ChatGPT температур, с которой обсуждают в комьюнити последние пару дней. Поехали! Утверждается, что добавление к вопросу директивы и температур позволяет получать ответ различной степени креативности. 0,1 – самый обычный ответ, 78 – самый креативный ответ. Давайте попросим описать преимущество онлайн-образования с температурой 0,1, то есть вообще без креатива. Хорошо, а теперь поставим температуру на серединку 39, почти то же самое. Ну а если повысим до максимума 78, пусть будет максимально креативный ответ. Да, что-то креатива совсем не видно. Разница между этими тремя текстами в пределах статистической погрешности. А теперь давайте вспомним текстовые инструкции для чат GPT. Для скучного официального стиля и для неформального. Сравним вот скучный. Вот неформальный. No comments. Так что не ищите секретный ингредиент, а просто описывайте, что хотите получить от чат GPT. Еще вот в этом видео мы объясняли, как можно повысить качество АИ-контента и что будет, если этого не сделать. Так что используйте сгенерированный текст как заготовку. Не забывайте обогащать сгенерированный текст собственным опытом. Еще больше видео о работе с АИ-контентом Ищите на нашем канале. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!